Я увожу к отверженным селениям. Я увожу сквозь вековечный стон. Я увожу к погибшим поколениям. Был правдой мой зодчий, вдохновлен.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 Да неужели? О, привет, Сьюзан. Самый продвинутый профессор из всех. Эх, не переживай, я не стану отбирать у тебя этот титул. Я не публиковала книгу, так воспользуйся этим. Добрось. Да Уже на следующей неделе они обо всем забудут. У меня сегодня ужин для ректората. Избранные профессора. Я буду рада тебе. А, сегодня я не могу. У меня планы, прости. Ах, планы. Угу. В смысле, ты останешься дома проверять контрольные? <смех> Но ну, не совсем повеселись. Взаимно. Подвести, профессор.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 Я ну, была бы что? не против. Ты не против? Нет. Перестали бы заниматься сексом. Ради этого стоит подвигаться. А знаешь, сколько мы вместе? Я не знаю. Примерно год.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 Стой. есть хочешь ты все еще меня любишь <смех> прости на Средка. Закончилась кошачья еда, так что на обратном пути прихватим еды на вынос. Херло.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 Автор сценария – Жауме Балагуэро и Фернандо Наварро. Режиссер – Жауме Балагуэро. От спустя.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 Вы двое! Стоять! Стоять! А ну стоять! Стоять на месте!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 Вышибай. Да. О, Рэйчел, какой сюрприз. Слышал, ты опоздала. Mm. Опять. Mm? Mm -hmm. Прости меня, я чувствую себя неважно. Как жаль. И я тоже. Посмотрите, сколько дерьма мне надо принимать. Mm? Да...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 Проблема. М? Ведь с ними шутки плохи. М? М? М -м -м -м. Хочешь свалить? Ты королева шлюх. После всего пережитого?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 Вали отсюда! Инна, что ты с ним сделала, отвари. Стоять. О, будь возможно после долгой, долгой скорби.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 Мне кажется, он хотел скрыться. Он чего-то боялся. Ты нашла адрес? Давай я поеду. Нет, нет, нет. Я поеду один. Что? Сьюзан. Я думала, мы работаем вместе. Сьюзан, посмотри. Думаешь, это все совпадение? Те, кто приближается к этому, погибают. Я серьезно, да, довольна. Хорошо. Но ты меня напугал. Делай, как я говорю, ясно.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 родители.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 北韅你見 encore Большой, твердый и тяжелый объект наш. Собирай вещи. Нам пора. Куда? Я не знаю. Посмотрим. Но почему? Ведь это наш дом. Нет, малыш, не наш. Поторопись.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 Это Сэмюэл. Мы виделись в доме Лидии Гарретти. Рэйчел! Рэйчел, я знаю, ты там! Я тебя слышал? Я знаю, ты там, Рэйчел! <звы> Рэйчел? Он хотел убить нас.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 Почады не ждите. Кто там? Ты знаешь, кто я. Пожалуйста, открой. Им нельзя меня видеть, Лидия. О, ты начинаешь вспоминать. Но ты. Нет, это невозможно. Я видела твой труп.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 Должны были это понять. Не трудитесь, профессор. Это Яйц. Он вас обездвижит. Не надо так бояться. Это очень короткая поэма. Вы проживете несколько часов.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 здесь. Профессор! Yes, yeah, Профессор. Профессор, это вы? Попался! Я тебя прикончил.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 Открыты. Западным соседям поступает в эти О, эти... Антициклон с прохладным северным воздухом подарил жителям центральную. Сьюзан? Суровая солнечная Но температура пока невысокая и держится на несколько... Сьюзан! Ого, Господи! Не надо сьюзан! Прекрати это! Вот чёрт. Вот чёрт. счет! Что с тобой сделали?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 Вашем месте, я бы туда не ходила, мистер. Хиатрическая лечебница Бортрей. Хочу их уничтожить. Хочу, чтобы они все сдохли.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 Надо торопиться. Они скоро нас найдут. Палата до десять ноль семь. Десять ноль один.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 что будешь любить вечно.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 Это здесь. Это случится здесь. Что это? Леди. Что ты ищешь? Да, это подойдет. Что ты делаешь? Помоги. Оторви это.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 смерти. Пообещай заботиться о моем сыне. Всегда обещай его любить. Пожалуйста. Ты должен держаться. Пожалуйста, пожалуйста, умоляю тебя, только держись.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 Финал истории уже написан. Отдай нам и Мага и перевернем страницу. Мама, мама. Прими же свою судьбу, Рейчел. У меня на тебя есть невероятные планы. Земел, не делай этого. Ш -ш -ш.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 Я знаю, что однажды мы найдем способ Скажешь, ее вернуть. Поэзия способна на невероятные вещи. Муза смерти Фильм дублирован компанией Bright Продакшн» по заказу «Синема Престиж» в 2018 году. Режиссер дуближа Владимир Рыбальченко. Роли дублировали Александр Каврижных, Лина Иванова, Маргарита Корж, Андрей Гриневич, Ольга Кузнецова, Иван Бороднов, Ольга Голованова, Алена Созинова, Татьяна Абрамова, Антон Багдасаров, Екатерина Мирошникова, «Владимир Рыбальченко».